Добрый день, мы находимся на дороге Вуда Устрица, там Устрица, вот, сейчас мы решили сходить на речку, очень давно мы ловили здесь сига. курение вредит вашему здоровью, да, да, да, и лыжи тоже этого. а дверцу надо закрывать, сейчас закроем, так, вот мы сейчас по этой по тропе, натоптанной, накатанной, отправимся в лес, на речку. А на вежме? на вежме клево нет. Так-то мы сегодня всю ночь провели на льду у реки Вёжма. Я свои 5 килограмм на ваги поймал, Андрюха побольше ну и Юра тоже побольше, чем у меня. Но Женька говорит, что на пару жарех ему хватит. А сейчас мы идем Попробуем Половить Времени у нас еще есть На речке Река Уна вот. Судя по тому, что здесь натоптана тропа Место похоже популярное Даже можно на мотособаке. Ой, хорошо-то как в зимнем лесу. Пока что еще зимний О, наблюдаются заячьи следы. Сегодня немного мило снег, так возможно свежие, но замедли. О. О. Дело-то серьезное. О, видел? тут вид подготовлены. А мы без всего. Куда? За них. За них. Потом далеко нам идти. у нас. Андрюха обещает, все клев будет такой. Что мы забудем обо всем на свете. теперь мне мучиться Что? это лед такой толстый да. и везде такой Не достал до камней, но о заработала забрасываем удочку, начинаем ждать, как в поются. У тебя сколько подо льдом... А здесь как ты думаешь? А тебя сейчас, сейчас глубже? А здесь? Вот здесь? А это? Там-то я там вообще вот столько всего под льдом. Да. Чевичка бы, блин, вот. А может быть и да. Может быть, да. Как бы типа, типа, как получилось бы как тонко. Надо будет деревню с собой этих. Или накопать, если Андрюхань, либо купить. Да продаются? продаются Где твоя большая ложка? Там где ты ей хлебал последний раз Вот там что-то вотнуто, но я не знаю че это Ну что там глубже? Не А лед то сколько? шнек там интересно на речке вот такие маленькие 101, эти, такие маленькие сомики на речке на ловятся. Вот. Сомики, а? Ну. Бычки? а? Бычки. ну бычки вот эти да усатся усами вот такие как у как воблер то у меня такой да, есть ты да, да. ребенок марширует девочка девочка Девочка. <смех> Туда не заросла. Бутылкой пробей. <смех> Ну-ка. Ну-ка все вместе. Ч ⁇ из этой пищи? Да нет. Это вставить надо. Из этой пищи. Ну и наливай, хватит. Она хоть и с этой, но надо наливать так, потому, потому что я завариваю его, не гандоны попадая в чай в зазор. И скажи, этот. Резьба засирается. Ну, Спасибо. Хороший, начинает прот протекать. С лимоном. <звы> Ты знаешь, на кого похож? Из мультика-то про этого, про белого медвежонка-то, про умку. Умка, Умка да, мультик, там парень. Такой же шапки, я думаю, где я его видел. Да я тебе говорю. А я думаю, где я это видел, понимаешь? Так вот Тут Помню, а доказать не могу, видишь, а Саня, вот, доказали, точно. Женя устал, Женя сказал, хватит. хватит. Да, потерял мормышку, утверждает, что держал кубжу килограммовую. Да? Три. Три подряд схода, вот. Вот самый нагой рыбак сегодня, да. Больше всех наловил на ваги, как я понял. Да, в своей палатке. И здесь это самое урвал хвостика. Ну-ка давай показывай, какие здесь рыбы водятся. грамм, думается 200. Вот. Это, говорят, сик. сик. Ну, какой-то сик. Какой-то сик. На, на сига мы его ловили. Вот. А мы на речке Уни. Тут Только мы тут люди отдыхают. А мы ехали мимо и заглянули. Подышать. Там товарищи. Завались, говорит, тут. Рыбалка зашибли. Так что мы заканчиваем это баловство, и все. Женя пошел первым. Сейчас я сматываю тоже удочку и тоже буду двигаться в направлении автомобиля. Андрюха шел, тут чипсы посыпал. Ты что, чипсы по всей дороге рассыпал? Нет клево. И это правда. снимись с меня этот ледобур Чехольчик у него. Вот он последний наш. из рыбаков. Ждем его а уже полчаса. А? Поймал тебя, поймал. Ну, я поймал. Ну, вот, я нет. А ты затенник? Видел. Э, не, не запущено, не запущено. Ладно. Ладно, здесь? провели денек. Вернее, сутки. Надо... Погода устаканилась, да когда нам уже домой пора. Как говорит Юра, елочек здесь дофига. Да давай все собираемся вот он и он. уваливаем на хорошо отдохнули